Привет! С вами Афанасий Фиван и рубрика «Основы ММА». Сегодня мы выучим малаши в корпус и в голову. Круговой удар ногой наносится как в корпус, так и в голову. При ударе в корпус с правой стороны в район печени а слева в селезенку, в район плавающих ребер. А теперь давайте разберем технику выполнения поэтапно. Исходная позиция – боевая стойка. При ударе задней ногой делаем проворот передней. передний раз, вынос колена – два, доворот опорной ноги – три, выпрямляем ножку – четыре, возвращаемся в исходную – пять. Еще раз одним движением – Проворот, вынос. При ударе левой ногой становимся в исходную позицию. Делаем небольшой подшаг правой ногой, перенося на нее вес тела. Сразу же проворачиваем ногу. Раз, два, вынос колена. Три, проворот. Выпрямили ногу. Согнули. Возвращаем в исходную А сейчас рассмотрим отработку в паре, и в этом мне поможет Алексей. Напоминаю, удар правой ногой наносится в области лизенки. Поэтому ваша нога должна пройти под рукой партнера и в конце вкручиваем таз. Ударная же часть зависит от дистанции. На дальней дистанции мы бьем стопой, на более ближней дистанции удар наносится голени. Левой же ногой удар наносится в область печени. Траектория движения аналогична. Снизу и вкручиваем ногу. Для удара ногой в голову движение выполняется аналогично, за исключением того, что колено выносится выше. Все раз. Разберем несколько комбинаций, которые вы сможете использовать в бою. Первая комбинация – двойка прямых, левый младший в корпус. Вы пробиваете двойку прямых, заставляя партнера высоко поднять руки. Затем продолжаем движение и наносим удар в корпус. Раз, два, три. Это атакующая комбинация. Партнер после того, как принял двойку прямых, делает небольшой шаг назад. Следующая комбинация. Двойка прямых, левый боковой, правый маваши в голову. Разберем поэтапно. Вы пробиваете двойку прямых. Продолжаем движение. Левый боковой. И заканчиваем маваши. Повторим все удары еще раз. Подготовительным упражнением для данного удара может служить следующее действие. Партнер берет вашу ногу, вы, проворачиваясь на опорной ноге, выносите таз максимально вперед и вверх. Нога согнута, коле... э... Нога согнута в колене. При движении ваше колено как бы тянется вверх. Выполняйте это упражнение по 10-15 раз на каждую ногу. С вами был Алексей, я Афанасий Фиван и канал Fight Range. Тренируйтесь с нами и подписывайтесь на наш канал.